Всем привет. Фильм "Звездный разум". Фильм "Звездный разум". Помните, я когда разбирала Апокалипсис, я показала три с половиной в одной главе. Я уже сейчас, честно, не помню, в какой в одной главе было три с половиной. И я предположила, что это несовершившийся переход в четвертое измерение. Вот смотрите "Звездный разум". Звездный разум. Не получилось у корабля переход, перейти в четвертое измерение. Они перешли в четвертое. Дальше их что-то завернуло по несуществующему для третьего измерения каналу. Их что-то завернуло и вернуло в третье измерение. Видите? Вы это видите? Я говорила про это, про то, что мы находимся в игре. Числа этой игры больше 10, меньше 200. Я даже, я даже могу сказать примерный интервал этих чисел. Номер этой игры должен быть известен. Мы находимся в игре, которая вот так катает я не знаю как насчет э -э, души может быть какие то души выходят может быть какие то входят я не знаю но сама игра катается вот столько раз и надо выиграть надо выиграть мы здесь по своему желанию и мы хотели так поиграть хочу вам всем сообщить а как поиграть и во что играть это вопрос следующий но Проблема не решается, если ее не назвать. Главное назвать проблему, да? Половина решенной задачи, правильно заданный вопрос. А задан ли вопрос? Задайте себе этот вопрос. Задан ли вопрос? Действительно ли цель определена или нет? Я вижу это по фильмам. Я дикий фантаст, меня вообще среди всех конспирологических каналов мой самый несерьезный я без интуиции я просто смотрю какие-то фильмы да, какие-то клипы я посмотрела и у меня что-то показалось мой канал такого плана и тем не менее я вам заявляю что мы здесь катаемся больше десяти и меньше 200 раз и продолжение следует Ваши идеи по этому поводу пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!